картошка под сеном результаты конечно плачевные есть конечно вот такие вот ковалки но в основном много мелочи виноват в этом в принципе я сам Вот она. Выкапывал. Но максимум, что у меня затратилось на посадку и копку картошки, это максимум ну, часа три я за весь сезон потратил садить Сеном засыпать И еще раз потом Подокучить сеном Что могу сказать Вот она картошечка Конечно все хорошо Но Половину урожая У меня просто-напросто съели Мыши Не слизни или еще кто-нибудь Ходов, тут просто вот немерено. Вот. И ходы мышей. Вытаскивает картошку. Так, сейчас пойду. Принесло. Дальше. Да, еще одно, но так как я сажал ее прям на дерн и прикрывал тело, то сделал большую ошибку. Все-таки, чтобы поменьше мыши грызли и получше она всходила по весне, у меня на две недели зашла она позже, чем положено. Вот. Проблема сегодня 30 сентября 30 августа все уже выкопали картошку а у меня еще в принципе вот ботвища стоит фитовторой кстати ее почему-то у всех стукнуло у меня фитовторы не стукнул помидоры правда все ушли под фитовтору а вот картошки пофигу но не, не было даже колорадского В принципе Даже собирать колорадский Колорадского жука не пришлось Вот она вся наверху И вся погрыз, погрызана И почему-то Розовую картошку Грызли они раз, Раза в три Оставля, Оставалась Практически только одна картошина Разных размеров Копать картошку как вы видите, очень-очень легко. Ну, плюс физический затрат у меня ушло. Говорил, что два часа. Ну, плюс еще на купку картошки я потратил час. того Три часа. Три часа на все про все. С учетом картошка где-то ну, наверное, утроилась все-таки. Но если бы не мыши, я думаю, что она учетверилась бы. Если бы не больше. И там, где были грядки, от кустов очень мало взошло, во-первых была еще одна ошибка не пророщенная картошка, а это очень очень я так понимаю на время и самое лучшее время картошка тут вылазила, прорастала пока у всех она уже росла и цела у меня она прорастала и плюс то, что у меня очень сырой участок вода сплошная нот ну, от дерна осталось уже в принципе вон. с помощью мышей наверное и медведок очень много слизняков кстати яйца слизняков попадаются ой, -ой, ой, как часто картошка почему-то голубоглазка я еще ее по вкусовым качествам не пробовал но голубоглазка получилась крупная и там где она росла самый большой результат вот у нас лизни яйца откладывать просто немерено Тушечка моя. В принципе. Учитывая, что здесь площадь не такая большая, что она очень поздно взошла, не она только в первых числах августа цвести начала. То есть на месяц она точно где-нибудь задержалась так что кто будет пробовать обязательно прикапывайте картошку подсыпайте его он слизней просто немерено но ну, у меня говорю что очень низкий участок Если хотите там камыши растут зато кабачки и тыква тоже на вот такой грядке 5 сантимов 5 сантимов земли и все пошло так там у меня молодежь отдыхает Теперь копая с музыкой. Картошечка практически вся чистенькая. Сажал я ее, можно сказать, прям в грязь. Сырость была, земля холодная, не прогретая была. Поэтому результат у меня не очень ван. Нор тут немерено просто. Я так понимаю, что кто будет этим заниматься, если есть возможность, нужно ставить отпугиватели мышей. Тогда будет.. Тогда будет смысл. У а полевок немерено, я так понимаю. Дома я их выгнал. Для мышей и крыс их дома нет. Но зато вот они все перебрались на лето. У меня в огород. Есть такие места не прям очень крупные не знаю вроде у всех примерно одинаково ну там где там где сена больше глубина получается почему-то она очень крупная зеленой кстати есть но я бы не сказал что ее очень много этой зеленой карточки как я и говорил некоторые места Картошка прямо. Вот, вот она все. Погрызная, сожженная, всякими нехорошими элементами. Типа мыши. Ну, может даже и медведки. Кто их знает, что здесь улазит за лето. В общем, та, которая более-менее засыпана, она, кстати, лучше сохранилась. Ну, вот, прошел я. Не так уж и много. Вот еще. Она уже набирается. Кстати, розовая показала худший результат. Самый лучше почему-то показала самые крупные, Причем, вот это... Как она. Голубоглазка что ли? Ну типа она от синеглазки. Производ это. голубоглазка она. Вот она самая крупная получилась. Практически у ней более ровная. Копать ничего не надо. Все, вот, раз. Прошелся руками. Быстренько разгреб, все собрал. Вот, вот. здесь, кстати, посуше. Картошка, смотрю. Крупнее. Здесь даже дерну еще. Не сгнил. Наша. где мне закопалось в принципе это, можно сказать здесь вот две вот эта грядка и здесь чем хорошо повод не пришлось копать не пришлось окучивать не пришлось в прямом смысле так накидал грубо говоря грядки самые хорошие не знаю чем это связано они кстати были на них ни разу не сажалась картошка а прям в дерн вот он видно что верхняя часть свой прям поднимается и вот здесь почему-то самая лучшая картошка и Меньше всего погрызли. Может, картошка невкусная? Вот это я не знаю. Картошечка лунки ровные на этой грядочке на остальное я не могу сказать потому что очень много погрызли мыши так что если особенно у кого мало мышей или есть возможность поставить отпуговик для мышей кротов и крыс то в принципе грядка у меня 60 сантимов и 4 метра длиной ну, ящик набрал были две грядки которых вообще очень с двух грядок допустим пол ящика набрал розовый вот так это я сейчас докопаю уже попозже так для обзора еще вот на траве тоже кабачки. Посадил тоже поздно. Из-за того, что очень-очень у меня сыра сажаю я на две 3 недели позже, чем у все остальные. Вот. Камыш. даже можно сказать что я поднял участок а камыш все равно еще растет вот еще картошечка